Продолжим. Следующее наше видео. All Endings Russia. Видимо, игрушка какая-то, где мы должны посмотреть все концовки. Давайте. Нет, давайте из уважения сделаем все-таки. Good Ending! Russian transformation to capitalism is successful and Russia after best. Re-establishing Eastern Bloc. Что это за игра такая? Что за игра такая? Uh, and Russia After re-establishing Eastern Bloc, Now is the most powerful political and non-conical nation in the world О! Oh, мой любимый конец Вестерн эндинг After collapse of the USSR, Russian Federation, successfully democratizes us, and integrates with Western e world. О. Oh. Bad ending. Что ж, Россия после развала Советского Союза коллапсировала и никогда не смогла больше восстановить контроль над своими территориями. Пермь стала независимой? в Какого хрена? Зачем Пермь стала независимой? Почему? Как? Но Чечня не стала. Представьте, Россия развалилась, но Чечня не стала отдельным государством. Чечня осталась в составе России. Ну, это, наверное, логично. Вот оно! Шишка! Шишка! СССР победил в мировой холодной войне и полностью оккупировал все страны Европы. О -о -о -о. <говорот> что ж, о, не, Я... а что это за игра такая? Кто-нибудь скажет, что это за игра такая? Европа за царистов Великая война Была очень Закончилась быстрой и легкой победой да, Россия стала самой большой Самогущественной нацией в мире Россия Кайзеррейха Слабая и нестабильная Демократическая республика Кайзеррейха Конец националистов. Да, несмотря... Велт Крик? Что такое велдкрик? Россия восстановила свою славу и идет сквозь Восточную Европу, чтобы установить великое русское государство. Священный, <священно> Ну знаете, кому, кому, а мне такая Россия не нравится. Монгольское инва... вторжение, разрушение Византии... Да... Ужас. Россия часть Монгольской империи, я понял. Эй, а почему «Широка страна моя родная» поет «Новгородская республика»? Широка страна моя родная. Это не оттуда. Новгородцы, вы что, поехали? Великая речь Посполита. Кто только не издевался над Россией. Эй, как в комментариях наши западные коллеги пишут. Cursed Western ending, USSR is accepted into NATO. Да. As a Russian, this was insanely fun to watch. Yes, я дзиско, потому что ты Russian. It was extremely fun to watch. Unfinished ending, USSR didn't collapse, and the Cold War is still a thing today. Нет, вы не понимаете нашей грусти по будущему России, господа, вы не понимаете. Что мы только не делаем со своей страной, братья-россияне, братья-русские. Что мы только не делаем с нашей страной, извращенцы поганые. Impossible ending, Russian Empire, British Empire and German Empire after series of royal. Да, наконец-то! Русско-германско-английский союз! <сассвят> С помощью браков между родственниками. О, oh, Господи, да! Ультиматл, <свят> impossible эндинг. Это просто невероятно. После развала Советского Союза США вторглась в Россию и... Создала коллаборационистки с Штаты России. Да. Флаг... Дугин Евразия Дугина. Наше... А вообще, мне нравится, что ансамбль Александрова с гимном Советского Союза на заднем фоне играет гимн Дугинской России. Это ему подойдет. Распрощение... Да-да, самый плохой конец, это я так полагаю, да, это ТНО, поражение во Второй мировой войне, уничтожение России, коллапс, варлорды, понимаю. Только пули свистят степи, только ветер удит. Самый худший конец номер два. Можно поменьше худших концов. Я понимаю, что все плохо. После уничтожающей поражения во Второй мировой вся Россия была захвачена Германией. А, Что-нибудь еще будет плохое? Великий трибунал. Несмотря на поражение во Второй мировой, Россия вновь объединилась и стала царским трибуналом последней войной против германского рейда. Verify yo, жир? Жир? Что такое? Жир. Я понял, Жириновский захватил весь мир. Концовка. Жириновский захватил весь мир. Вот это поворот. Ну да, Жириновский пришел к власти и захватил весь мир. Вот она концовка. Нет, это надо сказать. Почему вы не называли это концовка самая худшая концовка из всех? Есть Great Trial, есть Worst Ending, есть Most Worst Ending, а есть весь мир покорен ЛДПР. И там должно звучать. ЛДПР, могущество и сила, Наш закаленный дух непобедим. ЛДПР, великая Россия, Мы тебя никому не отдадим. О да, да, вот он конец, вот он, Весь мир захвачен, вот. Нет, ну тут понятно, что самый славный конец-то весь мир. Мы захватили весь мир.